1 сентября под мелодию гимнов и всполохов патриотического триколора в школах стартовали разговоры о важном. Детей планировали познакомить с историей Отечества важными датами и праздниками, а также рассказать о спецоперации как о высшей форме проявления патриотизма. А вот насколько законно проведение таких уроков Почему некоторые родители выступили резко против того, чтобы их дети участвовали в патриотических классных часах? Почему уже 7 сентября сценарий разговоров успешно поменяли, убрав из них любые упоминания о событиях на Украине? И обязательно ли посещение разговоров по Давайте разбираться. На учебный год запланировано 34 занятия. Это не уроки в привычном смысле, когда учитель дает материал, а дети должны его освоить. Патриотически классные часы предлагают беседу на равных. При этом классные руководители на этом не зарабатывают. Как прокомментировали Минпросвещение, они и так получают за кураторство 5000 рублей в месяц. И денег в бюджете, как всегда, не хватает. Однако на оплату сценариев и методичек для патриотических классных часов государство не поскупилось. Разработчики получат 22 миллиона рублей. И похоже, это не предел. Цифра бодоражит, что за несметные сокровища таятся материалов для школьников. Кто разрабатывает их содержание? Может быть, гипнотизеры экстракласса или агенты спецслужб? И не будет ли такое сногсшибательно дорогие сценарии однобоким взглядом на ситуацию в мире? Или что еще хуже, зомбирующим контентом? 1 сентября в Калининграде разговоры о важном провел лично президент. И хотя урок не носил ярко выраженной политической направленности, глава государства поднял не детскую, но понятную тему. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, в значительной своей части во всяком случае, Крыма, не захотели признать результаты этого переворота. Это такая не детская тема, но она, в общем-то, достаточно понятная. <coughs> Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, которых вы упомянули, ополченцам Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. <coughs> И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории на сегодняшнюю Украину, начали создавать антироссийский анклав. Значит ли это, что главная цель разговора о важном – сформировать у детей конкретный взгляд на текущую ситуацию? Не все учителя при проведении классного часа последовали сценарием, и некоторые признались. «Я дублирую просто другие учебные дисциплины, говоря о всем давно известных вещах. Зачем? Меня хотят поставить в знаменную группу на поднятие флага, а я этого не хочу. «Я не умею маршировать и не хочу этому учиться». Учителя рассказывали о планах на год, новых предметах и расписании, готовили сообщения по краеведению, театру и экологии. Были даже занятия, посвященные птицам средней полосы с распознаванием косвистов. Среди родителей многие отнеслись к идее патриотических уроков позитивно, однако немалая часть не насторожилась. Зная суть уроков, я бы не стала их посещать. Считаю, что незаконно впаривать подобное. Это навязывание патриотизма. Я вообще никому не собираюсь нервы трепать. Мой ребенок просто не будет ходить на эти разговоры, если не захочет. Все строго по закону. А и правда, по закону ли это? Обязан ли школьник посещать уроки патриотизма? Или они являются факультативными, которые можно проспать, к примеру, в тяжелое утро понедельника? В законах об этом написано так, что можно просто сломать голову. На текущий момент разговора о важном относится к неврочной деятельности. Согласно федеральному стандарту образования, выбор занятий, входящих во внеурочную деятельность, является добровольным. Но согласно пояснению Министерства науки, внеурочные занятия являются частью основной программы, а потому к посещению обязательным. Тем не менее, на сегодняшний день по закону и стандартам ПГОС, неврочная деятельность должна планироваться с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. И если вы против посещения ребенком патриотических классных часов, то пишите заявление на имя директора. Руководство школы, конечно, не всегда бывает сговорчиво, и отсюда возникает вопрос, допустимо ли включать разговор о важном в обязательную школьную программу. Напомню, что изначально целью классных часов было в том числе просвещение школьников о целях спецоперации. Но содержание методичек, подготовленное к началу учебного года, напугало как родителей, так и наших коллег. В сценариях прослеживались идеи, что счастье Родины дороже жизни, а за свою страну не страшно умереть. В пример ставили героя, заманившего врагов на минное поле. А после прослушивания песни «С чего начинается Родина», должен был плавно подвести учеников к мыслям, что любовь к Родине – это не только умение восхищаться ее красотой, но и готовность постоять за страну. А спецоперация на Украине объявлялась проявлением подлинного патриотизма. Такое содержание уроков шло в разрез Конституции и другими законами. Ведь согласно Федеральному закону номер 436 ПЗ, недопустимо побуждать детей к насилию над людьми и совершению действий, приносящих вред жизни и здоровью. Запрещено также побуждать ребенка к самоубийству. А в пункте 6 статьи 34 закона об образовании не допускается участие школьников в политических акциях. На этом фоне к спору подключилась общественная организация «Альянс учителей», деятельность которых связывают со штабом Навального. В начале сентября она опубликовала в интернете письмо-памятку «Как спасти ребенка от разговора о важном». Они напомнили, что разговоры о важном идут в разрез со статьей 29 Конституции согласно которой не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая ненависть и вражду. Также согласно пункта 3 статьи 48 Закона образовании. Педагогическим работникам запрещено использовать образовательную деятельность для политической агитации. Трудно сказать, сыграло ли роль открытое письмо от альянса учителей, либо протесты родителей. Но из методичек разговора о важном уже 7 сентября пропали все упоминания о спецоперации. Остались только нейтральные темы о природе России, праздниках, достижениях ученых и традиционных семейных ценностей. Сохранилось также свободное обсуждение темы о том, как защищать Родину и беречь свой народ. Как проводить это обсуждение остается на усмотрении классных руководителей. По крайней мере, это касается ближайших уроков. Что будет дальше, посмотрим. Минпросвещение прокомментировал, что никаких указаний об исключении темы ситуации на Донбассе они не получали. Также к ним не поступало никаких обращений от альянса учителей. И пока не ясно, имеет ли эта организация отношения с жалобом на уроки патриотического патриотическом воспитании. Как юристы мы позитивно смотрим на моменты, когда граждане имеют возможность отстоять свою позицию. И когда соблюдаются положения Конституции и других законов. И мы надеемся, что разговоры о важном не превратятся в медитацию, а напротив, побудят детей к самостоятельному поиску и анализу информации. Ведь именно в этом и заключается главная цель этих уроков. Мы продолжим обсуждение острых тем на нашем канале, поэтому подписывайтесь, пишите в комментариях ваше мнение и до встречи в новых видео.